Приветствую всех и в этом уроке мы разберем как сделать звуки шагов для каких-то персонажей. Я буду показывать на примере лошади. Максимально простая система. Итак, давайте приступим открываем blueprint нашей лошади, либо нашего персонажа. В зависимости от того, где вы будете это делать. Uh, так, вам понадобится здесь от DD компонент аудио добавить. Uh, у меня оно добавлено, да. Uh, поэтому называйте его footsteps, ну, либо как вам угодно, там, не знаю, food sound и тому подобное. Так, дальше вам нужно будет создать а, sound. Так, находим sound. И вам нужно будет создать sound.co. После того, как вы создали его, называете его как вам угодно, открываем и здесь вот такая вот страшная штука. А, давайте разберем, что здесь происходит у нас есть определенное количество звуков для определенной поверхности давайте разберем это на примере ну давайте на примере асфальта здесь звуки стоят ходьбы по асфальту для лошади и что у нас здесь происходит мы берем 5 звуков а, и достаем ноду рандом да. Вот эта нода, здесь можно добавлять пины. Не обязательно, чтобы было точно 5 звуков, вы можете использовать 1, 2, 10, 100, не знаю, сколько угодно. Здесь вроде как ограничений по пинам не наблюдается, да, вы можете много-много добавлять. После чего давайте мы отследим по нашей линии. Так, это мы приходим в единичку. Uh, у нас есть нода Switch Switch, switch это переключатель Да, с помощью которого мы можем Переключать как-то uh, Нашу логику У нас также есть в лодпринтах uh, Различные свечи uh, Поэтому я думаю Это для вас не новость Здесь просто ноды выглядят немного иначе И имеют uh, немного другое направление В сторону звука uh, Так, просто С так, switch да он здесь один как бы не ошибетесь и также от input вы можете добавить сколько вам угодно А количество у меня количество этих пинов зависит от количества а, поверхностей то есть у меня есть 11 материалов до да, поверхностей, и я для всех а, взял звуки подключил к рандому и подключил в соответствии куда-нибудь какой-то цифре. То есть это в принципе не принципиально. А, так и здесь мы указываем параметр flur. Для того чтобы мы могли после эту ноду воспроизводить из нашего анимационного блупринта. Что мы делаем дальше? Мы делаем модулятор. А, модулятор нам позволяет сделать а, рандомную а, скорость воспроизведения то есть а, pitch multiplier у нас стоит а, по дефолту 1 да а мы делаем а, от 1 0 5 до 0 95 то есть это скорость воспроизведения и также мы громкость тоже немного меняем от 1.05 до 0.95. То есть это э, помогает нам, э, к примеру, из 5 звуков сделать более чем 10, поскольку они будут различаться по громкости немного и они будут различаться по скорости воспроизведения. Таким образом, э, изменяя, в принципе, э, сам звук. Uh, следующая нода... Uh, так, сюда. Uh, Continuous модулятор, uh, которая позволяет нам uh, указать uh, громкость воспроизведения, то есть изменить общую громкость воспроизведения. Да. Uh, здесь у нас все происходит рандомно, а здесь мы можем... Uh, конкретно установить а, другую скорость а, так и следующая нода у нас а так давайте же я скажу скажу скажу что здесь а, нам нужно установить step volume параметр name обязательно указывайте параметр name чтобы потом не возникало вопросов почему эта нода да не позволяет нам к примеру что-то изменить параметры вы можете выставить такие как у меня так и также нода следующая у нас миксер у нее два пина здесь мы смешиваем эта нода позволяет нам смешивать звуки да то есть воспроизводить их одновременно После чего мы на второй пин вызываем branch, он такой же самый, как и branch в наших blueprints, единственное, что у него есть дополнительный параметр, но он нам не понадобится. Нам нужен только параметр true, но также укажите bool параметр name, для того, чтобы мы могли по этому параметру что-то изменить здесь у меня параметры name uh, ratlet right, play и дальше у нас также идет громкость также у нас изменение скорости и громкости рандомная и снова рандом то есть воспроизведение по рандому звука В моем случае это ну что-то типа брони так и соответственно не забываем подключить это все к выходу и по дефолту у нас установлен volume multiplayer 06 так и также нам понадобится создать настройки для наших звуков я их взял конечно же из асета одного. давайте переключимся и что здесь нам нужно снова в sound и вот эти настройки создаем их и давайте я открою чтобы вам показать что здесь выставлено так. ну здесь в принципе используется только три блока про них я рассказывать не буду поскольку я не особо работаю со звуком Поэтому я взял это из за сета и поэтому вы можете выставить эти настройки себе э, в свои настройки, да, и не забудьте указать в дефолты э, наши настройки. Э, скажу только то, что это нужно для того, чтобы э, наш звук чем дальше от э, игрока, да, тем тише он становился и немного приглушался. А, так, это мы выставили и теперь нам нужно перейти, а, установить во-первых сюда наш Footstep а, и также нам нужно перейти в анимационный blueprint либо персонажа, ну в моем случае это конь. И здесь у нас есть следующее. Во-первых, давайте я открою какую-нибудь анимацию. Что нам нужно сделать? Нам нужно создать Notify, который будет иметь возможность произвести логику в определенный момент нашей анимации. Да, в моем случае э, я создал Notify Step, э, который будет воспроизводить логику при соприкосновении э, копыта с землей. Как только копыта касается земли, у нас будет воспроизводиться звук. Все логично. Как создать Notify? Вы кликаете правой кнопкой мыши э, по временной шкале, э, дальше жмете Add Notify, New Notify и называете, ну, к примеру, Step. И так нужно будет сделать для всех анимаций, в которых лошадь двигает ногами, ну или персонаж. Да, это немного напряжно, но, так сказать, эффект того стоит. И что мы делаем? Мы, во-первых, вызываем анимацию фрейстеп. Вы пишете нотифрейстеп нам нужен конкретно event, не функция, а event. После чего мы берем а, ссылочку на нашего коня, достаем из него а, footsteps, это наш аудиокомпонент, напомню, а, и делаем play. То есть мы воспроизводим... А, наш аудио компонент после чего мы идем дальше и мы в зависимости от переменной rattle play выставляем информацию setBull параметр мы берем и выставляем информацию о том что хранится в этой переменной да если true то мы будем э, проигрывать э, ну, звон брони назовем это так а если false да мы ничего не проигрываем а проигрываем чистый звук ходьбы эта перемена также у нас хранится в лошади если у вас ее нет да то вы можете ее создать если галочка стоит, значит звук будет проигрываться. Так, следующий шаг это проиграть звук в зависимости от поверхности, с которой соприкасается копыта. Но в нашем случае у нас как бы соприкасается line trace. То есть, когда копыта соприкасается с землей, мы пускаем land Trace от э, локации Эктора, который владеет конкретно этим анимационным блупринтом, э, и пускаем мы его э, на минус 150, то есть конкретно вниз по Z, по CZ. Uh, и make array to ignore мы игнорируем нашу лошадь, чтобы наш трейс не сталкивался с лошадью. Uh, после чего мы достаем break -hit result. Uh, нам нужен результат и конкретно физический материал. Uh, теперь давайте расскажу про переменную Surface. Uh, это переменная типа PhysicMaterial. И мы выставляем ей array. Мы сюда должны будем указать э, те физические материалы, которые мы выставляли, для которых мы выставляли звуки. Давайте я снова открою наш компонент звуков. И мы можем видеть, да, то что у нас есть цифры, и к этим цифрам я присвоил название. И в зависимости от этих названий да, Мы запоминаем цифры К примеру здесь мы ходим по траве Тройка да, Подключена к тройке И здесь у меня на тройку стоит э, Физический материал травы То есть на траву мы будем выставлять Конкретно физический материал травы то есть вам нужно следить за тем, чтобы цифры совпадали. А, здесь у нас карпет на единичку. Смотрим. Единичка. Звуки. Ну, в моем случае звуки асфальта, поскольку у меня нет этих звуков. А, и так я выставил все 11 материалов. Да? Видите, 11 материалов. Они соответствуют 11 пинам в нашем свече то есть мы переключаем по этому параметру и здесь у нас идет set integer параметр который определяет точнее сначала мы сравниваем физический материал если соответствует нашему материалу переменной да то мы передаем этот индекс нашему set integer параметр для нашего свеча у которого указан параметр floor и таким образом мы воспроизводим э, звук в соответствии с э, вот этим вот индексом и когда мы уже двигаемся да, вы можете услышать то что у персонажа точно такая же система. Давайте мы сядем на лошадь. Да, у нас воспроизводятся разные звуки в зависимости от наших анимаций. Так, на этом урок по звукам мы закончим. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч.